Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. мы возвращаемся в Молтенблайт огнем Мечом, я сейчас направляюсь в Рязань, сами знаете для чего, чтобы поговорить по поводу заданий, а, да, письма тебе передают Ну и ну. спасибо Ну и ну. до свидания Ну и ну. А, тут еще есть кто-то, Орден на Щекин есть, кстати, давайте с ним поболтаем по душам, а нету, кстати, никакие задания, очень жаль. Ладно, тогда двигаем в Москву, но, правда, перед этим Алексей Трубецкой, смотрю, путешествует. Приятно тебя видеть, я тебя тоже рад видеть, но жаль, что нету у тебя заданий, прям, очень жаль. Ладно, Москва, наша Москва любимая. Алексей Михайлович, здравствуйте, царь, поклонюсь перед вами, чтобы вы меня приняли как следует. Приятно тебя видеть. Да, конечно, я тебя тоже рад видеть, но только... Давай мне за опять задание какое-нибудь. Я это ценю, персик. А, так, конечно, персик, прощай. Ладно, я еще загляну в кабачок. А, ну или нет, не загляну в кабачок. Чувствую, я сейчас загляну в морг, потому что меня тут завалит. Возможно. Ну, не точно. Совсем не точно. Ну вы и криворукие, конечно, товарищи. Че ты там поорал? Да уж. Ну, блин, капец, чувак. Что у тебя за топор такой китайский? Давай, иди сюда, иди сюда, ублюдок. Мать твою. Ты хочешь меня? Я тебя сам вот так вот. Ну ладно. Разбойники падают перед вами. Кто ж хотел заплатить за ваше убийство? Я даже не знаю, честно говоря, кто это мог быть. Потому что и вправду я все делаю, чтобы только понравиться всем. А мне наоборот кто-то пытается убить. Какой-то ларь чилийский. Ладно, едем в Черкасск. Как обычно, к новому Василиеву, который там просто... Уже, наверное, врос в этот город, он просто врос в стены, не знаю, этого города. То есть, настолько он там, блин, в этом городе постоянно сидит, что я даже не знаю, вообще оттуда выбирается хоть на улицу из замка или нет. Ладно, Семен Рахманин, здоровенький булы из задания, нет, очень жаль. А Я бы хотел выполнить. Счастливого пути, да, тебе тоже не хворать. А у нас там денежки платят за работу, но мы пока что едем все равно в Черкасск. Нам осталось тут буквально 2 метра, мы доезжаем до города. О, здоровенький атаман Наум Васильев, я думал, ты у себя не в замке. Так, дай посмотреть, ну и ну, спасибо, ну и ну. Мне надо вообще еще задание. Так, спасибо, я поехал дальше путешествовать. Так, путник, ну нет, мне это вообще не надо. Просто выполняем задание. А за коллег, кстати. А, да, да, да, вспомнил. Я там не смог почтальоны выполнить, потому что чувак исчез, непонятно куда. А исчез какой чувак именно. Баренбей, да? Баренбей мне нужен. Ну-ка, а Баренбей вообще есть где-нибудь или он просто пропал без вести? Он сейчас около крепости Гизлев. Отлично. Наконец-таки он вернулся из плена, похоже. Но крепость Гизлев то у нас, понятное дело, там, и она под осадой, видимо, он там что-то пытается сделать. О, да там похоже, что вообще вторжение произошло в Запорожской Сечи, потому что, как мы видим, там одни отряды Запорожской Сечи, и Бахчисарай захвачен Сечью. Так, а, подождите-ка, подождите-ка, что-то прям какие-то передвижения начались сплошные. Я дайте-ка соображу, где кто. Кто где. Что-то, блин, какие-то отряды бегают тут рядышком. Что за суматоха какая-то началась? Все дерутся, что-то там мутузят друг друга. Так, а мне надо вообще-то с. Да. нет тут. Того, кто мне нужен. Подождите-ка еще раз. Кто мне требуется? Барен бей. Чертов барен бей. Я помочь никому, конечно, не собираюсь. Ну-ка, а Баренбей где? Ты прослался, как могучий воин. Ну, я понял. А где Баренбей-то мне, скажи? Или получишь по Он сейчас направляется в Перекоп. Около Ардаши. В Перекоп? Около Ардаши. Это где? А, ну то есть вообще с другой стороны Перекопа вон он едет. О, здоровенький Баренбей. Я тебя искал просто лет 10, пока не нашел. Ты прослался? Да, я знаю. Вот тебе Письмо. Так, правда, спасибо, дай-ка посмотреть. Тридцатка у меня уже с Андреем Хованским. Реально, уже очень хорошие отношения у меня с ним на настроились. Так, а мы тем временем едем в Тверь. Ну, хотя, давайте Псков заедем к Андрею Хованскому. Я хочу с ним еще поболтать по душам. Потому что это просто мой бра братуха, братишка. Можно с ним болтать хоть, там, не знаю, неделями. Едем к нему. Так... Уже прямо чувство Псков. Я уже прям около него. Ну-ка, и надеюсь, Андрей Хованский у себя. Да, он примет меня как братюню. Здравствуй, Хованский. Приятно тебя снова видеть. Я тебя тоже рад видеть. Ты шутишь. Я только что там был. Я ценю это персик. Спасибо, спасибо. Великолепное задание. Просто одно лучше другого. Так, ладно. Тут никого мы не видим. Интересных каких-то персов. Можно потом будет, кстати, персонажей все-таки нанимать побольше, но пока я этого делать не стану. Кстати, за Полоцк идет битва. Я хочу попробовать помочь в этом сражении. Семен, здравствуй. У тебя есть задания? Нет никаких заданий? Ну тогда до свидания. А слушайте, а вот, кстати, я же могу служить? Вот э, Расскажите, что как на войне дела, кстати, с Речью Посполитой. В общем, мы в целом легко их победим. Легко их победим. Ну, хорошо. Хорошо тогда. Пока что движемся в Полоцк. И тут прям очень их много. Прям. <смех> жесть, как много. Я могу хоть помочь этому городу? А, приблизиться к воротам. Пос... Вступить в битву. Нифига сколько. А, ну я, конечно, перезагружусь. Я просто ради прикола хочу посмотреть, как выглядит сражение. Хоть осада. Впервые осаду хоть увидеть в этой игре. И жесть, сколько много у них людей. У нас, конечно, стены тоже, в принципе, хорошо обороняемы, но... Извините, их очень много Я думаю, что они только ворвутся и они просто всех убьют Они даже нас убивают, когда мы на стенах стоим Еще не взобрались они Просто нас расстреливают Блин, там еще одни лестницы есть Ну там мы точно, короче, потеряем фронт а тут еще можно попробовать их задержать Как-то Не знаю как Так, я давайте-ка помогу кто мне попал -то? опа опа да он с той стороны уже подбирается так ребята поместитесь немножко ходит а -а -а. нет не надо не бейте ну там очень много крылатых гусар, очень много людей которые хорошая броня и поэтому тут просто их не сдержать никак наверное по-любому они будут уничтожать нас так ну я буду просто вот здесь стоять около этой стены так отличное попадание Еще попадание. Вот если бы все стреляли так же точно, как я, мы могли бы отразить атаку. Мне думается. Так. Какой-то лянскоронский получил по своим щам. Деритесь, деритесь, давайте до последнего. Так, ладно, я ухожу. Держите здесь позицию Подкрепление прибыло как-то она поздновато уже прибыло, когда все тут уже закончено. Так это было сейчас. Ладно, понятно, мы проиграли, короче, меня еще захватили при этом. Ладно, конечно, я перезагружаюсь, потому что это бессмысленная потеря времени. Ну что ж, я буду дальше делать-то. Ну я, наверное, поеду, конечно, выполнять задание. Мне надо в Тверь. Мне надо в крепость Гизлев. Я поеду сначала в Тверь, потому что Гизлев подождет. Это город далеко не такой уж и, а, как сказать, близкий. ехать туда мне вообще желания пока нет. Мне надо выполнить задание здесь, поближе к Московскому царству, а потом уже двигать туда вглубь крымского ханства. Так, тверь у нас тут прям Яков Черкасский, здоровенькие булы. Ну, блин, зданий никаких нет. Вот это печаль. Ладно, в тверь. Так, в тверь, ага, никого уже здесь и нету. И след простыл уже нашего товарища Солнцева Засекина. Так, я хочу спросить, где. Солнцев Засекин. Угу. Угу. Он сейчас около Твери, то есть он в пути, но он, видимо, патрулирует территорию, я так понимаю. Ладно. Ага, вот он. Да блин, что-то проехал мимо. Стой. Вот тебе письмо. Так, посмотрите. Ну и ну, спасибо большое. Так, угу. никаких заданий мне давать не собирается. Ну ладно тогда, до свидания. Я поеду дальше, я поеду дальше на юг, вплоть до крепости Гизлев. Так, в крепости есть кто-нибудь? Нет никого. Угу. Ладно, я продаю тогда вот этот весь мусор, который тут мне... Я надебарил, плюс который я захватил, продаю. Можно в кабак, в принципе, зайти было бы, но хотят Нету никого все равно. Ладно, едем дальше. Едем в крепость Гизлев. Хотя подождите, сначала поговорим с Федором. Ага, Рязань. Ну хорошо, в Рязань я съезжу. Так, Рязань, Рязань, Рязань, Рязань. Блин, сколько тут всяких людей ездит? Я что-то пропускаю всех. <laughs> да и фиг думаю с ними. Ага, здоровенькие булы. Вот тебе письмо. У тебя есть письмо? Спасибо за письмо. Я поехал отправить твое письмо. Письмо письмо мое любимое письмо. Опять надо в тверь ехать. Вы заколебали, ребят. Хватит уже письма эти отдавать мне. Я уже устал, блин, их носить туда-сюда. Никаких прочее нет. Он тогда до свидания. Я должен заехать в Москву. Думаю, может царь мне что-нибудь на... накинет какое-нибудь задание. Так, приятно тебя снова видеть. Да, тебя тоже. Нет задания. Ну тогда иди к черту. Так, у нас тут Алексей Воротынский. Здравствуйте. Есть задание, нет задания. Идите к черту. Все, едем в Тверь. А... Да, я, в принципе, не буду ни с кем разговаривать. Это бессмысленная потеря времени. Так, рад тебя видеть. Вот тебе еще одно письмо. Да, что там, дети, моя жена, бояриня Марфа, собирается навестить своих родственников в Смоленск. Путешествие несколько раз откладывалось, так как путешествие очень опасно. Да не бойся, твоя Марфа будет просто в целости и сохранности. Я отвечаю за это своей башкой. Тем более, Смоленск тут два шага буквально ехать до него. Вообще нечего делать называется. Так, здравствуйте, Мария. Да, вот вы. Мария, Марфа, блин. Мария это в каком-то предыдущем задании была. А теперь Марфа. Прошу, прими этот дар. Да, надеюсь, мы еще встретимся. Для меня было честь служить вам, госпожа. А... Пфф, блин, госпожа Поярня, блин. Так, что я могу для тебя сделать? Ничего, мне нужно наладить отношения. С кем нужно наладить? Нет у меня таких людей. <laughs> у меня все отлично с отношениями. Так, ладно. А можно к доспешнику заглянуть. Ну, тут, в принципе, у меня есть, кстати, сабли еще можно продать. А доспехи какие у тебя есть? Простой бахтерец. Да, по-моему, правильно? Бахтерец. Бахтерец. Бархатец. Хочется прям сказать бархатец. Так, а у нас а, тут ничего. А у нас тут, как обычно, всякие бомжи, которые стоят и ждут, пока их наемят. Я не хочу нанимать. У меня отряд вполне, я считаю, как надо. Устроен. Так, крепость Гизлев. Ехать надо куда-то на юг. Ну, поедем вот в сторону юга, в крепость Гизлев. Тут, пока у нас есть еще Брянск. Ага, и никого тут нету. Ну, ладно, Гизлев уже, в принципе, недалеко, так что до него гоним. Ага, денежки мы отдали, и вот Гизлев. Гоним, гоним, гоним, да Гизлева. Гоним, гоним, гоним. его, едем до Гизлева, черт возьми. Аргын, здоровенький булы, вот твое письмо, лови, жри, я уезжаю. Я уже устал просто от ваших писем. Ваши письма меня немножко подзе. Короче, вы меня поняли. Так, тут татарских налетчиков сколько? Можно повоевать, наконец-то, я надеюсь. Стойте, сукины идите, стойте, стойте, стойте, идите сюда. Нет, нет, сукин сын, нет! Стой! Да, от меня ты только клинок под ребро получишь. Наконец-то я обогрю свой меч, а то я уже просто... Он блестит на солнце, до этого я видел даже в нем следы крови. Так, ну ладно. Ой, там такая орда. Ой, какой ужас, ребята, мы все умрем. Да, сейчас, конечно, много погибнет солдат, потому что все равно как никак орда такая не маленькая. Но мы из-за этого не, нет, не сдохнем, ладно уж. Так. Беру свой меч. И... О, просто по лысой башке прошлась. <смех> да хватит орать, блин, черт вас дери. Так, ладно, моя верховая лошадь. Поехали. Дорубливать этих бомжей, если кто-то еще останется, конечно, в живых. По-моему, они уже все отступили вообще. Да, там один какой-то чувак вообще по интересной траектории решил отступить. Прямо противоположно. У нас, к, к сожалению, один человек погиб, и, по-моему, это селянка была. А я думал, погибнет там пару человек. Да нет. Моя армия уже вполне справляется с этими бомжами. Просто как по-царски. Настоящее ядро моей армии будущей. Ну и все, победа. Это победа. Селянка, да, погибла. Очень жаль, очень жаль, что она решила откинуться. Так, ну у нас Федотка качнул свой новый уровень. М -м -м. Пока что забираем мусор. А что у нас по уровню вообще скоро у меня будет? Да, у меня уже осталось тоже немного, тысячи всего опыта где-то примерно. Такс. Перекоп осаждает. Осаждает кто у нас? Сотник что ли? Ф можно сказать, никто и не осаждает толком продадим все этот весь мусор кстати чахла а, ну нет они чахлые да, поэтому их лучше продать а, слушайте у меня проблемы с едой скоро будут надо что-нибудь закупить что как-то у вас едой это тоже я смотрю не лады в городе ее практически нету в кабаке в кабаке у нас как всегда какие-то бомжи крутятся ошиваются ну, а мы давайте едем тогда на север, раз уж я все выполнил, все задания. Можно, в принципе, даже заняться уже заданием основным, то есть в тракая сгонять. Хотя еще репутация у меня все равно недостаточная для основного сюжета. Надо повышать еще репутацию, повышать еще уровень, уровень своих спутников. И дать им нормальные, кстати, оружие и броню, потому что пока у них, как видите, оружие и броня, по сути, только дефолт. Так, мы даем Федоту больше силы, потому что там требуется мушкет, по-моему, дать ей еще шлем. Ну, а среди его способностей, но ну, я думаю, мы ничем повышать не станем. Потому что у него все и так есть. Только разве что, вот, конечно же, мощный выстрел или там владение оружием. Владение оружием повыше, чтобы можно было магнистрил прикачать. И все. Так. Ну, а что по поводу твоего, твоей экипировки, сейчас мы посмотрим. У меня есть фитильный мушкет. У тебя, у тебя тоже, кстати, тот же самый фитильный мушкет. это смешно. Так, а пули у тебя какие? У тебя даже пули лучше. Ну, тогда давай мы тебе заменим шлем хотя бы. Да, будет у тебя получше шлем. Чтобы твоя башка не развалилась на куски, когда те кто-то ударит сабелькой по ней. Ну, а мы поедем, наверное, тогда просто на север. Куда-нибудь, типа, в Изюмскую крепость. Потому что там у нас есть наши воеводы. Так, ага, подождите-ка. Борис Репнина Болевский, иди-сюды. У тебя есть задание? Да, в Люблин хорошо доставлю. Ну а крепость, крепость изюмская у нас тут буквально уже вот перед глазами тоже можно заехать, а, никого нет. Очень печально это. Очень досадно. Ну ладно, едем в Брянск в таком случае. Брянск тоже недалеко. Федор Волконский. Здравствуй, у тебя есть задание? Да, конечно, в Курск доставить письмо. А Курск у нас где? Курск у нас, получается... А, вот тут же он прям вообще перед глазами практически проехал, блин, не увидел его. Ладно, Семен Рахманин, здравствуй. Вот твое письмо. Мне нужно твое письмо. Я доставлю его в Тверь. Ну, погнали в Тверь. Классно, если такие задания мне попадались бы почаще, потому что недалеко ехать вообще особо не надо напрягаться. Просто поехал. Ай, Ребята, 2 метра тут. Буквально. Так, что, возможно, ты знаешь, что мне принадлежит деревне Клина, однако она давно не перечисляет мне бабло. В общем, в -в выбей из них бабло мое, которое поправил мое. Так, ага. Так, в Черкасск, хорошо. А Клин где у нас? Клинище, где клинище? Клинище где-то в центре карты, по-моему. А, в центре карты, да. Вообще, прям центр. Такой центр карты, что просто его... Короче... <смех> я дальше не буду продолжать. Давайте собираем сбор денег. Денюшки. Money, money, money. Loads of money. Uh, интересно, если собрать деньги, а потом разграбить эту деревню. <смех> что будет? Не, ну то есть, понятное дело, что... Там я получу какие-то товары, но просто интересно, у отношения ухудшатся с этим, с чуваком, у которого я собирал деньги. С этих Клина когда-то освобождал от разбойников, поэтому у меня сейчас настроение, по сути, просто нейтральное стало от того, что я и собрал налоги. Так, можно еще в Москву заглянуть, например, к Алексею Михайловичу. Еще тут есть Андрей... О, Андрей Хованский, здравствуй. Приятно тебя видеть. Да, я тебя тоже рад видеть. Жаль, что нет у тебя заданий. Ну, Алексей Михайлович, соответственно, то же самое скажет. Нет никаких заданий, значит, до свидания. Так, мне надо... Что еще сбор налогов я выполнил? В Люблин? Нет, это далековато. В Черкасск. А, опять Атаман Наум Васильев? Ну да, конечно же, атам... Атаман Наум Васильев. Как же, кто же еще может быть здесь? Так, ну, а там Анну Васильев. Ну, поехали, ладно, в Черкас опять. Мой любимый. Так, подождите-ка, Юрий Боритинский стоять. Э -э, Клин тебе передает деньги. Отличная работа, просто отличная. Зданий никаких нет, очень жаль. Ладно, по направлению в Тулу тогда, потому что тут она прям ну, по пути у нас нету никого. Да, в Курск направимся мы. Так, в Курске у нас Семен Рахманин. Здравствуй, задание. нету никаких. Ну Тогда до свидания. Ладно, к Атаману Наум Васильеву гоним. Потому что тут буквально совсем немного надо ехать. Раз, два, я обчелся. Вот уже и Атаман Наум Васильев. Который тут живет просто в этом замке пожизненно. Здание никаких нет. Ну тогда до свидания. Ладно, что ж, на этом я закончу, наверное, серию. Потому что мы уже много чего добились. Мы уничтожили поляков в битве, мы смогли собрать налоги, как всегда, смогли достать письмо. Много чего произошло в этой серии, но в основном, конечно, такая рутина была. Потому что, ну, конечно, сражаться пока я еще не готов серьезно. Хотя уже отряд, на самом деле, можно в 50 человек аж собрать. Если так хороших людей поднабрать и немножко по-хитрому драться, то можно победить, в принципе, любого поляка. Но это, опять же, надо прям вот... Хорошо готовиться к этому, серьезно. И для того, чтобы готовиться серьезно, мне, конечно, требуется еще и, к тому же, грабить деревни польские. Но я пока этого делать не хочу, просто потому что, во-первых, у меня персонажи там такие, которые не любят, когда я граблю деревни. А, во-вторых, потому что я хочу повысить репу репутацию. Ну и потом можно, в принципе, уже заняться будет граблением деревень. И собиранием полного войска начинать, наконец, гремить поляков. И выполнять задания мне нужны. Ну, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи.